Неистовый воль пробирает о дрожи, Так смертно зовет ее, слышу, о Боже! Два стрейших меча сверкают в ночи, Последняя песня персерка звучит, Мелькает, как тень, и неистово бьется, И кажется всем, он над смертью смеется, Как будто война, лишь театр теней, Здесь смерть не судьба, и он справился с ней. Берсерка ужасен, неистовый вой, Берсерк вьется в бой и ведет за собой. Сам Один признал бы такого бойца, И он будет биться за жизнь до конца. Вот смерть улыбнулась, Пришла не напрасно И все, что открылось Казалось ужасно Стоял он один Над грудой стел Задумался Бог а чего он хотел Берсерк не безумец Ни ангел, ни бог Он путь свой расчистил Сражался как мог Он смертью других Жизнь свою оправдал Ведь смерть не финал Далеко не финал. Берсерка ужасен, неистовый вой. Берсер крутится в бой и ведет за собой. Самоден признал бы такого бойца. И он будет биться. С тобой до конца Берсерка ужасен, неистовый вой Берсерк льется в бой и ведет за собой Сам Один признал бы такого бойца И он будет биться с тобой до конца, до конца